Теперь я хочу показать машину, это аппарат для намотки катушек для электрогенератора и статора. И почему лучше всего в данном случае видео, чем картинка, потому что идем вот, по этапам. Вот он аппарат. Uh, include, input. Uh, start and stop. То есть вот так это наматывается. Вот от бобины идет. Окей, stop. Tick. Значит, бобина должна быть расположена именно в оси э, параллельно ось. смолка. <свят> Если это для генератора, тогда две бобины. Потому что все обмотки для генератора будут идти двумя проводами. Это я покажу отдельно. Но мне сейчас важно вот этот аппарат, потому что это аппарат старого образца и он работает лучше, чем новый. Grazie. Вам... Э, э, э, стоп. Name. Name. Lo... De Et, name. Name. Name. Name. Name. Name. Name. Name. Name. Делепа Name. Name. Name. Name. Name. Name. Name. Name. Name. Name. Name. вот Name. Name. Name. Name. Name. Name. Да лепо, грация. А вот еще я его, его специально вытащил. но Это тоже аппарат. Он универсальный, он и ручной, и автомат. Это для проведения экспериментов и опытов. По сути то же самое. Сначала руками наматывают одну катушку, потом пробуют, подходит, не подходит. Потом уже включают моторчик. Дилэпа. Вот она, ДЛЭПа. Окей, грация. Теперь э, в чем с тоторы моторы, но Аспект, Аспет Артисес. Теперь э, Самый важный момент. В современной индустрии все моторы, генераторы, они все убыточные. Поэтому я хочу вот показать, в чем разница. Так, как же показать. Допустим, это статор. Вот он, статор. И здесь по технологии, которая принята во всем мире, нет магнитного поля. Потому что оно размытое. Размытое, потому что... Есть такие токи ФУКО Если Обмотка Даже это на YouTube Есть вот такая медная пластина Которую опускает между Магнитов и она Быстро падает, а если Пластина цельная, то она тормозит Между магнитов Что это значит, что это в ней есть Магнитное поле А если его нет, тогда получается Вот такая система Вот сменные смены для катушек катушка получается широкая а для генератора она должна быть узкая а для электродвигателя широкая но пропорционально полюса статора я думаю что это понятно, Мне сейчас важен тот сам механизм дальше я расскажу как это сделать и даже буду показывать и не просто показывать я а, уже решил э, сделать делать много видео, потому что русские люди должны учиться у, у итальянцев как относиться к делу не только к делу, но еще и друг к другу в данном случае я не буду показывать этого человека, но расскажу был такой случай, когда я вышел от дантиста э, Дентисты. Uh, yes. You not remember this? I speak about. Когда я иду к дантисту? Go очень большая боль появляется, да? I uh, no money. I have dollar. The, the credit card not work. I not remember pin code. I uh, telephone call Angel. В общем, в общем, от боли не могу вспомнить пин-код на карте, а в кармане у меня 2 евро, пачка сигарет стоит 5 евро. Но ну, вот я думаю купить пачку сигарет, чтобы прибить дымом боль. И звоню, на первую попавшую кнопку нажимаю, этому человеку. Что он делает? Бросает дела, выключает этот аппарат. Он даже не, не спрашивает, ничего не спрашивает, зачем, для чего, 3 евро надо, для чего, неважно, надо другу помочь. Не, даже не до... The... Do you remember, you uh, left Lavoro and go for 3 euros for me, you remember? No, yeah, no, no, no, no, no. ah, In Russia... А три евро, си си, помню. русский и Вспомнил. Видишь, в чем в чем разница? И допустим, просто для примера, по, по Москве едешь, да? Тебе с другой форточки кричать, козел, куда едешь? Но, совсем отношение к людям совсем не то. Поэтому есть такой очень важный механизм. Акционеры. Акционеры. То есть это значит, что вот этот аппарат должен быть куплен за э, деньги э, компании, э, российской компании. Это... Вот позже я, конечно, объясню, как можно вытащить э, компанию на первое место в мире, не просто там с, работать совместно с Италией, а по, по, по результатам. Это значит, э, вот этот э, аппарат э, должен быть куплен за э, деньги компании «Источник энергии» и отдельно положен в папку чек на покупку а потом уже можно будет его модернизировать в виде но ну, это, это я расскажу но сначала идем вот по порядку То есть, вот таких статоров не должно быть вот в данном случае этот статор он предназначен не для не как электродвигатель а как Магнитный механизм для снятия пыли на конвейере. Это хорошо, нормально. Но для двигателя это не подходит. Ну, в принципе, все. В следующий раз я мне, у меня еще появилось желание вот, делать видео, допустим, о людях. Потому что грязную работу выполняют... Бывают такие моменты, когда грязную работу выполняют... Все, и миллиардеры, и даже депутаты, и так далее. То есть, вот такое кино я обязательно сниму и покажу его.